Привет, друзья! Вы на канале EasyToInstall. А вот это сзади меня находится Kia Canival. Лимузин. А теперь приготовьтесь удивиться. Головное устройство с экраном. Также есть у него дополнительный монитор, огромный. Управление этим монитором есть на подлокотнике переднего пассажира. Казалось бы, упакован от и до. Но теперь приготовьтесь удивиться. Звук, звук давно. Эй, звук давно и это удивился не только я, но и владелец. Когда он приобрел этот автомобиль, он считал, что э, все проблемы решены. Автомобиль представительского класса. Все прекрасно. Но что мы только не делали с этим звуком. И улучшить получилось ненамного. В данный момент все динамики мы заменили на JBL. Большого результата от этого мы не получили. И теперь пришла очередь немножко поработать с качеством звука. Я так думаю, что вам это понравится. Те, у кого звук не устраивает, обычно люди говорят, что это китайского производства, андроиды и всякие китайские магнитолы, они плохим звуком. Да, со звуком, с плохим звуком может быть любое устройство. Давайте попробуем выровнять звук. Мне очень часто пишут, что не знают, как разбирать, и надо показывать, как разбираются обшивки. Обшивки разбираются в основном голыми руками, чтобы не оставлять царапин на панелях. Не отвертки, они всегда царапают. Металл тоже. То есть обязательно пластиковый тулз, Немножко сноровки. нащупываем откуда можно начать вот начал и поддеваем аккуратненько пошло то же самое в эту сторону Так, здесь подставочки для телефонов, надо их убрать на время. Так, ну и здесь все вытаскивается. Здесь находится кнопка старт-стоп. Снимаем разъем. Ну и вытащу кнопку, чтобы она... мне же нужно будет включать как-то зажигание. Так. Все, остальное убираем пока так кнопочку спиндрючиваем на свое место почти на свой провод так ну и здесь остается 4 самореза и вытащить головное. готов итак ребята я очень удивлен но это голова с усилителем внутри. То есть это в принципе этот деш вариант. Абсолютно мне не нравится. Надо будет, чтобы добиться хорошего звука, нужно будет ставить усилитель. Звук будет замечательный. Итак, определившись с тем, что у нас нет вообще усилителя, я решил поставить на эту машину значит, усилитель четырехканальный. Вот. и сабвуфер сабвуфер плоский под сиденье он в принципе расширит у нас немного звук и этого должно быть достаточно Ну, если кто-то захочет то есть сабвуфер можно поставить и более мощный в данном случае ставим из экономии место так вот так как усилитель у нас находится вот здесь и усилитель у нас ну, аналогичный, скажем TD7388, ну, то есть минимальный комплект, а выходов на дополнительный усилитель у нас нет, как мы видим, то придется, вот эти выходы идут на динамике. Э, их нужно будет подключить на усилитель через импеданс конвертер. Импеданс-конвертер у нас ну как обычно. 28 вот. мне они нравятся они не режут звук частоты в смысле и э, хорошо защищены от помех так определившись с проводами вот они идут мы их разрезаем тут уже что-то цепляли вот ну в разрыв нужно будет зацепить усилитель Итак, в этом автомобиле я определил, что из этих четырех пар контактов с края идут передние динамики, в середине задние. Я так и буду цеплять импеданс конвертеры, то есть передние динамики с этих проводов, задние с этих Так, Ну и задней динамики. задней динамики можно подключить один импеданс-конвертер и через разветвители сделать на сабвуфер выход и на усилитель. Но у меня разветвителя не оказалось, поэтому я ставлю два импеданс-конвертера. В принципе, это тоже возможно. Суть от этого не поменяется. Так, На задней динамике у нас выходит несколько входов. Вот это уже динамики, то есть с той стороны будут и высокочастотные динамики, и mid -bass. Они разнесены. <coughs> а выход будет именно отсюда. То есть соединяем параллельно, вот так, и делаем кучу выходов для RCA. Итак, получилось у нас 6 выходов, то есть получается передние колонки, задние колонки и сабвуфер. Позже нужно будет это все закрепить так, чтобы оно не тарахтело, не болтыхалось. Отсюда у нас RCA пойдет на разбор на усилитель и на сабвуфер. Сюда вернуться провода уже с усилителя с очищенным, отфильтрованным звуком и усиленным то есть казалось бы для чего нужно занижать звук, затем опять усиливать его дело в том, что в усилителе есть фильтры, которыми можно немножко срезать частоты добавить низких или высоких частот и при этом усилить звук, то есть он немножко очистится и добавится и звук должен, так скажем, должен улучшиться. Так, соберем потом. Сейчас в данный момент сюда нужно э, подключить провода. Выход на, на динамике. За вот этим монитором есть очень много места. И я думаю, что усилитель я поставлю туда. Мы попробуем открыть. Посмотреть, что там, сколько там места и определимся куда куда будем ставить усилитель. Так, снимаем монитор. Вот он. Открывается у нас вид. Да, здесь очень много места. И можно... Можно установить, ну, в принципе, куда угодно. Для усилителя здесь мест полно. Определюсь чуть позже, но... Провода нужно выводить сюда именно. Вот от телевизора, кстати, от монитора пошло звуковые провода на головное устройство. Значит, там же проведем и сюда. Итак, с местом для усилителя определились. Теперь нужно туда провести провода, которые будут выходами на динамике. Вот к этим парам проводов надо будет подсоединить провода, которые будут идти с усилителя. Для того, чтобы не путать, у меня... Есть разные провода. То есть передние, так, передние мы сделаем красные с черным провода, а задние сделаем светлые. Правый, левый отметим изолентой. Сейчас я покажу, как это делается. И то же самое делаем с передними динамиками, то есть подключаем к проводам. И затем правые соединяем вместе на том конце, то есть они будут вместе, левые соединяем вместе. Отмечаем, какой из них. Но ну, это каждый по-своему может сделать. Можно изолентой цветной, можно какую-то метку написать, как вот здесь, например, вот нарисовано, что это. Это уже каждый решает по-своему. Красный с синим. Так, получается... Красный с синим, зеленый с оранжевым, вот это получается влево, так, собираем их вместе. Ну, а эти, само собой, они разных цветов, поэтому перепутать будет не, не можно. Так, и все это красиво упаковываем так, чтобы оно у нас было единым кабелем. Складываем. Слоями. Вот так. И фиксируем. Далее берем RCA провода RCA, RCA и подключаем их точно так же. Так левый. Так. -тры -тры -тры -тры -тры -тры -тры -тры. так, левый отмечаем тоже изолентой, чтобы нам его там не путать, потому как потом будет тяжело. Так. Вот он и правый. Так, левый и правый. Ага. Не левый и правый, а передний и задний. То есть это мы отметили задний. Так, задний. Наоборот. Так, правый, левый не путаем. Красненький и беленький. Так. И останется у нас на сабвуфер, потом мы его подключим. В данный момент сейчас будем вытаскивать на усилитель. Тоже складываем так, чтобы провода смотрелись культурненько. И занимали меньше места. Протаскиваем провода внутри, за панелью приборов. Вот сюда. И здесь вот они будут прихвачены и уходят под потолок и приходят вот сюда для подключения. Так, ну далее сюда нужно провести питание для усилителя и закрепить сам усилитель, потом расключим. Силовой провод на питание усилителя можно взять комплект для подключения усилителя сабвуфера. Ну можно взять вот такой вот кабель. 10 квадратных миллиметров и его подключить. Но обязательно использовать предохранитель. Я буду использовать предохранитель автомат на 100 ампер. Он многоразовый. То есть, если вдруг сработало короткое замыкание, то есть, ну и так далее, он выключится. Или можно вручную выключить кнопкой. И заново можно подключить. То есть, не снимая, не откручивая. Очень удобно. Подкапотное пространство, жгут проводов от штатной проводки, идет через резиновое уплотнение. Через него я провел вот этот провод как раз таки сюда для подключения на аккумулятор. Здесь поставим предохранитель, прикрутим его к проводам так, чтобы он не болтался. Сюда подключим на плюс. Ну и далее продолжим в салоне. Так как масса на кузове автомобиля цепляется в любом месте, я... Посадил концевик на провод и зацеплю ее вот сюда, на кузов как и положено. и подключим массу к усилителю там так также от магнитолы сюда нужно протянуть ремоут контрол рем или AUX в общем он а, AUX не AUX рем или power или Amplify на нем написано если штатная магнитола и на ней нет такого выхода то сюда выводится Аксессуары самка зажигания Теперь смотрим на маркировку И судя по маркировке Подключаем правый, левый То есть вот у нас видно правый а, Передний, задний Левый плюс, левый минус Правый плюс, правый минус Ну и так далее все это И питание также Здесь немного темно Сейчас облачность налетела и не видно поэтому на камеру я снимать не буду мне нужны обе руки подсвечивать и снимать и делать у меня не получится поэтому не путайте плюс-минус можно еще раз проверить отсюда динамики как они будут позиционироваться ну и сейчас я подключу это все и покажу как это работать будет предохранитель цепляем где-то в этом районе Значит, обрезаем примерно так. Так, надо будет зачистить. Так, прежде чем зачищать, крышечку проденем туда. и закрепим Хорошенько закручиваем, затягиваем, потому что плохие контакты греются Ну и то же самое с этой стороны Закрепляем и на плюсовую клемму. Все. И на аккумулятор. Здесь на любой из болтов Какой понравится Ну, лучше, чтобы до предохранителя было Потому что предохранители здесь 200 амперный, здесь 100 амперный Ну, как бы он выдержит Можно можно и сюда, в принципе Ну, вот после Подключения Я надеюсь, что меня не заблокируют За использование мелодии Регулируем левел Левел выкручиваем в минус Ставим на максимальную громкость на магнитоле, которую бы хотелось слушать, и доводим уровень до появления нелинейных искажений. То есть как бы, чтобы не было неприятно слушать. И на этом будет все закончено, кроме того, как закрепить теперь усилитель, поставить на место монитор. Кроме этого, мне нужно будет подключить еще сабвуфер. Будет звук еще лучше. Поверьте мне, звук намного улучшился. И э, сабвуфер я уже подключал, поэтому не буду показывать, как его подключить. Все то же самое. Если хотите, посмотрите по ссылочке. Итак, друзья, что мы получаем? Для того, чтобы звук улучшился, добавили сабвуфер. Поставили его под сиденье. Вот. И для того, чтобы расширить звук в высокие частоты, поставили два твиттера. Звук стал намного лучше твиттеры подсоединяются параллельно передним колонкам потому что они идут через развязываться через конденсатор вот поэтому я не стал это показывать это очень просто плюс к плюсу минус к минусу если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите в комментариях что вы хотели еще увидеть если это будет возможно я обязательно сниму ролик и выложу всем удачи